Здарова, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Добро пожаловать на новенькую серию по Need for Speed. Блин, ну как бы нормальные ребята. Все окей. Так. Ну давай, давай. Мы сейчас пока что не будем. Мы ждем чекпоинт. Мы же с вами как бы продуманные люди, да. Мы не будем сейчас разгоняться тут раньше времени. Надо. Вот следующий КПП Хули сказать, пустыня, блядь. А, нихуя кактус какой, блять. Тот срубили, а этот не срубили. Ну, это пиздец, ребят. Я вам отвечаю, это никуда. А я тут азота ебу. Ну, нет, вот хорошо, скажите одну вещь. Я должен был пройти чекпоинт на большой скорости, да? Правильно же, да? Ну, я думаю, вы понимаете это. Правильно. Я, собственно, начал ускоряться, потом вижу эти дураки спереди меня начали тормозить. Я попытался обойтись, например, его, блядь. Пошел отсюда, мальчик. Спальчик, блять, Не, ну конечно так-то хорошо. Ну нет, ну блять, дебил, нахуя? Пидор. Санек, ты дурак! Вот я дурак, а! я идиот, блядь. Что? Вам тоже сейчас страшно стало, на секундочку? Ну, типа, это, это какие-то непонятные звуки, и я ничего не вижу, что там происходит. Как будто у меня там под этой пылью из-под земли вот так вот кто-то вылез и значит... все тихо. все хорошо. все мы, мы с тобой чемпионы. Мы чемпионы. ЧЕМПИОНЫ, блядь! Езда какая-то происходит на трассе. Эти вообще непонятно. Нет, нет, ну нет, нет, нет, нет, блять, нет. Сука, тварь, блядь. Тварь. Ррррр. Сука. Ну какого хуя? Это просто всего лишь два чекпоинта. А если бы я здесь был на просто easy. Главное просто до конца все равно не, вот все. Вот сейчас нет смысла вообще торопиться, то что чекпоинт еще как бы вот, вот вот когда будет написано там метров 500, можно уже. Вот почему блять именно ты сука под меня попался, вот тебя виляло по всему ебаному шоссе и я въебался в него. Мне так это бесит вот это вот стечение ебаных обстоятельств, что просто пиздец. Раздражает, я не я, я вот не понимаю, почему мне так везет. Так, ребят, я, по-моему, еще до... или я доезжал уже до сюда. Доезжал, по-моему. Все, я справлюсь, я справлюсь, нормально. Во, во, во, во, во, здесь можно поднажать немножечко, нормально. Притормаживаем, притормаживаем. Тактика, мне кажется, очень даже не... Блядь! <сосква> Нахуя ты, блядь, улетела, бразь! Как же меня раздражать? Да, я не знаю. Вон там еще этот перец, блять, уебался. Кайманус, ебанус, блять, анус, в блядь. Блять, это просто полный пиздец. Идем, все равно в любом случае, никуда не денусь я. Так, ладно, все, надо собраться. Надо собраться. Просто надо собраться, как бы, и все. Ой, смотрите, ты сам пряси, блядь, там сидишь за своим микрофоном, вот так. -а -а. Ты комментируешь, блядь. А ты попробуй проесться в этой трассе. Начиналось, блядь, Райан Купер не очень хоть поворот. Тем временем у меня сложилась игра, и я уебался в столб, получилось тяжелое повреждение. Блять! Сука, я обожаю просто. Я просто об... здравствуй. Зеленая такая, яркая, хотя бы тебя видно, блядь. Будет везде и всегда, как говорится, да? Если. Я здесь встал, блядь, пошел или что, хули ты, блядь, разлегся посередине правой полосы, блядь, без аварийки, идиот. Это пиздец. Это полный пиздец, ребят. Это вообще тотальный пиздец, это просто тотал хуя. Ой, блядь, опять этот прим. Вот еблан, а? Да тт еблан, я серьезно, хэштег ТТ еблан. Потому что он встает, блядь, идиот совсем, блядь! Вот на какого члена он это делает-то? Почему он стоял просто так? Ну вообще, во, все, все, ебать, я чемпион, нахуй! Хорош, баратан! Давай питью. Нет, ребят, я, я, я, я сейчас Пользовался медитацией, блядь, своих яичек Потому что я бы сейчас, наверное, ну реально я, я был готов, знаете, уже сделать вот клавиатуру поднять Я предлагаю Участки, да? Вот импресска сейчас, твое время настало Все-таки это, надо разбавить Немножечко как-то этот э, Печальный наш сегодняшний этот Я даже не знаю, как это назвать Что ты машешь, блядь? Что ты, блядь, махнул, как будто, знаете а хуй с тобой, езжай, называется Что не за неуважение Что ты так мах... Ну вот так надо как-то ну попроще, будь, слышь, проще, будь, сука. Ой, блядь. Ну пиздец, ладно, все, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, ладно, ладно, хорошо, хорошо. Так, угу. Ля-ля-ля, торч...